Всем привет! Давно не было видосов, но мы все уже давненько трудимся на протяжении месяца. Демонтировали опалубку с того года. Это монолитный одноэтажный дом с плоской крышей. Сделали утепление и по ПС 200 мм пену не срезали, потому что ультрафиолет ее хавает. Вот она желтеет уже по прошествию. Недели. Дальше лазер и переступили кладки. Кладку у нас ручной кирпич. Нельсон какой-то. Производство Бельгия. Шов светло-бежевый. Рашифка грубая. Ну, посмотрим, как будет в мясе. Кладку начали два дня назад и три дня мы вздыхались с изобретением чудо профилей также клад кормируется сеткой шток кладочная сетка специальная и связи базальтовый бупла гален по длине подбираем под слой утеплителя на всех откосах окона дверей заведение полтора кирпича клипси для шнурочки. Ну и сейчас покажу изобретение генной инженерии. Лазер ротационник пока что еще бегает, живет. Соответственно, алюминиевый профиль. Толщина 4 миллиметра. Дальше изобрели такую конструкцию. Здесь у нас Облицовка свисает на сантиметр. По всем канонам и правилам больше свешивать с фундамента нельзя. Также сделана струбцина, которая всю эту конструкцию тянет сюда. Здесь есть регулировочные болты, которые нивелируют вертикаль. С этой стороны аналогично. Профиль стоит намертво. Есть качение в радиусе 2-3 мм. Но за счет шнурки, то что от шнурки, отступаем эти 2-3 миллиметра, также толщина этой шнурки, все нивелируется и получается чуть-чуть и бомбони. Дальше, с внутренними углами мы вздыхались, мы уздыхались, но по-другому никак, каждый день их приходится снимать. Соответственно, кладку сделали метр-полтора, быстренько сняли, расшились и так далее. Внизу шпилька. Пробуренная насквозь. Крепеж можем показать отдельно. Вот. Также есть болты, которые нивелируют вертикаль. Вот. С одной и с другой стороны. Здесь струбцины притягивают кладку в угол. Вот. Ну и соответственно какие-то миллиметры нивелируются. Делаются подкладки в виде картона, либо клинышков. Все это дело стоит мертвым грузом. Никуда не двигается. На откосах заведение полтора кирпича. Первые ну, рядов 6-5 сделаны по уровню. Дальше сделаны такие профиля. Вот, сзади фиксирующие ограничения кладки. Ну, соответственно, плоскость выставленная по уголку 90 градусов. Картина получается вот такая. В мясе, возможно, это будет под мясом подразумеваю, когда уже вся стена будет облицована кирпичом. Вот. Ну, соответственно, соответственно игра цвета и тени здесь он такой более темноватый в тени здесь светлее кирпичик также что немаловажно почему с этими профилями мы сдыкались на протяжении трех дней как мы видим ставим кирпич по шнурочке и здесь можно спокойно расшиваться то есть данные профиля на внешних углах снимать смысла нету и не надо но вот. работаем кельмами кованными вот. также на длинных стенах применяем следующую приблуду это у нас метка центра стены Ориентировочный вправо и влево. Два крыла одинаковых. Метров по 7, по 6. Дальше здесь видим отметку 0. Соответственно, от нее сначала натягивается шнурка верста. Далее выставляется первый кирпич в центре стены, чтобы не было провисания шнура. Шнурка, кого нить не провисает, в районе 5-6 миллиметров вот. Поэтому здесь... Своеобразный маячок, укладывается кирпич, соответственно верста, верста что такое, раствор, растворный шов и кирпич в данном случае у нас 75 миллиметров, соответственно выставляем нужную высоту кирпича, его нивелируем, швы вертикально соблюдаем, кирпич мы маячковый выставлен, дальше такая прижимная пластинка, тем самым шнурка минует провисание ну и снова чики-бамбуни вот такие дела такие новые прибуды прищепки частично самодельные потому что покупных наличий было всего лишь четыре штуки также нивелир выносит нули сюда ну и соответственно разбиваемся Шагом нужны версты вверх-вниз по 75 миллиметров. По поводу струбцин. Так как кладка свежая и темп работы достаточно, достаточно высокий, это метровая, если я не ошибаюсь, струбцина. Чтобы больше кирпичей захватывало и не было вероятности, то, что эти кирпичи может выдавить. Потому что ребята сильные и могут это все дело сломать. Так, да, я угол покажу. Здесь вот такая лепота, красота. Здесь при падении солнечного света. Кирпич играет вот таким образом. Кирпич ручной формовки кладем по всем канонам ямкой кверху в противном случае ямкой книзу здесь будет образовываться воздушная полость которая никому не нужна а так с точки зрения как будет уступать в виде растворного анкера ну такие дела такие новости трудимся здесь решение по зависанию консольной части то есть там 4 12 арматуры складочной сеткой на опоре складочной сеткой по арматуре чтобы раствор вниз не убегал но учитывая то что это один этаж нагрузки здесь плевые то есть высота в районе там 2,7 метра вот. поэтому как-то так больше показать нечего организация рабочего места леса пачки пеноплексов фанера, кирпич соответственно по данному краю фанеры выставляются тазики учитывая то, что эта кладочная смесь встает очень быстро очень большая фракция поэтому катаем один тазик, один каменчик один тазик ну в общем все, такие дела кстати вот кладочная сетка от края отступаем в районе полутора-двух сантиметров на случай каких-нибудь дальнейших в дальнейшем коррозитационных моментов. Вот, швы получаются грубые. Фракция смеси, повторюсь, очень грубая. То есть мы видим здесь очень большие включения щебня. Рашить гладко его, как это был тиши, не получается. Ну, соответственно, вот их видно. Вот песчинка, то есть, ну, в кавычках речной песок не сеянный. поэтому и садится очень быстро армируемся каждые пять рядов ряд сетка следующий ряд связь ну такое негласное правило которое мы придумали количество количество связей 5 штук на метр квадратный на углах на откосах на вокруг окон буримся чаще Утепление сделано, первый слой у нас здесь всего 200 миллиметров, первый слой крепили на обычный самый дешманский минеральный клей, чтобы убрать небольшие конвекционные потоки, ну то есть мы видим, да, вот они есть, учитывая то, что стены у нас идеально ровные, с погрешностью 5 миллиметров, нам хватило данного решения, применить клей. Он никакой функции адгезионной не выполняет, просто устраняет большие воздушные камеры. Прирост по теплоизоляции в районе 15-20% по исследованиям бер белгородских ученых, в кавычках, а точнее Ващенко. Вот. Ну, эта тема отдельная. Дальше у нас будут перегородки вентканалой прокладка коммуникаций также по поводу откосов данная часть ну как мы видим вся кладка находится в зоне утепления ну данную часть мы можем спокойно доутеплить, тем самым разорвав мостик холода здесь начали небольшие перегородки по перегородкам все тоже классика жанра порыховым пистолетом пристрелили фанеру Дальше с помощью обычных черных саморезов зафиксировали маяки, либо направляющие. Потом шнурочка, с другой стороны крепимся, разменки. Ну и все, в этом духе. Начали вент но затормозились, потому что высотные отметки согласовывались. Пороховой пистолет. Бам-бам. Бам-бам. Ну и все. Все гениальное просто олень, двигатель прогресса. Поэтому придумаем всякие приспособы и требоводы. Здесь наглядно видно, как будет опираться данный кирпич. 4 арматурки, армированные снизу сеткой, потому что толщина растворного шва в районе 3-4 сантиметров. Дальше по кирпичу по высотным отметкам не проходили, сделали подрез в районе полутора сантиметров. Растворчик выровняли. Арматурка, сверху сеточка, чтобы в дальнейшем раствор не падал. Ну и на этом все. Вот такие дела. Уже работаем с 1 марта. Все вырегут. Все, всем здоровья, счастья, мира. Мы поехали дальше.